Ну, здесь прям неплохо, господа. Чувак, какой-то знаменитый актер. В этом Сочи с этим навигатором хрен разберешься. Особенно, когда первый раз едешь на объект, тебе могут даже скинуть точку на карте, все равно приедешь не туда. А, а еще вот такие было вот было ребята любят присоседиваться к скорым и едут за ним. Вот смотрите, и целая и вереница сзади. И самых и умных. Всем привет, на связи снова Макс Репьев. Сегодня у нас большой насыщенный день, который будет связан с недвижимостью Сочи. И в данный момент я отправляюсь в Адле, потому что мы там хотим взять как отдел продаж коттеджный поселок. Точнее, мы хотим сделать с ребятами некую такую коллаборацию. Они хотят прислушаться к нашему мнению, что на сегодняшний день в Сочи интересно. Мы можем разработать какую-то ценовую концепцию и потом вместе это все продвигать. Какое море потрясающее, посмотрите. -ка. 17 градусов, солнечно приятный вид на море, зелено и сейчас Сочи только начинает менять свои краски, и как вы видите, деревья в основном зеленые, но начинает потихонечку только сейчас желтеть. При этом если вы вдруг не в курсе, Сочи это же вечно зеленый город, благодаря своим хвойным деревьям, и то есть вот это вот это все может опасть, ну не все, конечно то есть есть лиственные растения, которые не опадают, но вот мы вот с вами что летом будем ехать, что зимой зелени будет плюс-минус одинаково но летом, конечно, ее будет чуть-чуть в Сочи, безусловно, из пробок открывается потрясающий вид на море, но они так уже надоели. Ты зимой не можешь ездить на мотоцикле, в 16 градусов это уже достаточно прохладно, и вынужден ездить на машине. А на машине ты вот просто встал и стоишь. То есть это начало хосты. Вот. Пробка до Адлера. Вон да, там, вот видите, может быть стоит морская симфония, и вот до туда пробка. А, ну и как кто-то въезжает в пробку с мигалками, Начинается кряканье, уханье, пуханье там и так далее, потому что все разъедетесь, я проеду. Там даже сзади МЧС едет. Вот. Я как бы понимаю, когда скорые куда-то торопятся, да. Если вы подписаны на мой личный инстаграм, я там постоянно троллю ДПСников, потому что они вот как подъехали, видят пробку, все, сразу включаются мигалки, и они срочно куда-то спешат. Он может ехать один в машине. Вот, МЧС. Он тоже едет один в тачке. Куда они спешат? У них просто есть мигалка и им просто влом стоять пробку 40 минут. Вот. Ну и вид вот такой потрясающий. Я надеюсь, на моем веку все-таки построят дорогу дублирующую какую-нибудь хотя бы. Пусть она даже будет извиливающая такая, но так, чтобы можно было доехать в Адлер как-то по альтернативной дороге. Потому что вот ты как-то как сюда не поедешь, сразу же встанешь. Вот он, идеальный транспорт. Кто-то еще с мигалками к нам мучится. Интересно, кто же это? В общем, Киа сарента Что они кого везут? Росгвардия, господа. И полиция. Наверное, куда-то на вызов спешат, на сарента за преступниками особо опасными. За VIP, наверное, преступниками. А еще вот такие вот ребята любят присоседиваться к скорым. И едут за ним. Вот смотрите, целая вереница сзади. Самых умных. На Мерседесах. Вот эти вот все там... Вот не хорошо так делать. я выбрался из пробки и сейчас проезжаю аэропорт а именно с этой дороги когда мы едем мимо аэропорта, открывается просто космический вид сейчас я вам покажу у нас уже выпал снег на красной поляне и вот такая классная картинка открывается мимо аэропорта, когда мы проезжаем Залта, господа все растет и растет и растет в прошлом году здесь просто что-то ковырялись по фундаменту теперь с каждой недели вырастает все больше и больше этажей причем они делают вы заметили до да, полный монолит интересно сколько же здесь будет ну, выглядит очень внушительно. сириус развивается мы сейчас поднимаемся на улицу миндальную а именно здесь расположены действительно дома с хорошими видами на море на олимпийский парк на все и напомнить, что здесь у нас есть дом один очень хороший. 200 квадратных метров, 7 соток земли. Там стоит 50 миллионов на сегодняшний день, при этом вам там сделают предчистовую. В этом Сочи с этим навигатором хрен разберешься. Особенно, когда первый раз едешь на объект, тебе могут даже скинуть точку на карте, все равно приедешь не туда. Вот сейчас именно это и произошло. Приехали не туда. Развернулись, уезжаем. Место действительно прекрасное. Весь олимпийский парк, ныне ПГТ Сириус, как на ладони. Вот концертный зал, который строится. Сочи, Автодром, Фишт, Большой. Это, кстати, уже Дельта Сириус. Раньше это называлось русский сезон, а сейчас уже переназвали офисный центр Дельта Сириус. Как-то, короче, так он называется. И здесь, господа, вот на этом месте будет порядка 70 домов. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы прикоснуться к этому уникальному проекту и, возможно, взять его как отдел продаж. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ребята действительно хотят сделать хорошо, потому что они вот сейчас конкретно занимаются здесь геологией. Участок у них большой, домов на 30-35 примерно это все будет. То есть будут дома, скорее всего, с бассейном, пока еще концерт вырабатывается. Будут окна Гардиан, окна алюминиевые. В общем, все в лучших канонах хорошего класса, но это не будет стоить 20 миллионов рублей, и даже 30, и даже 40, это будет стоить дороже. Возможно, концепция будет с подземными гаражами. В общем, будет приятно, но самое главное, что основная задача – это сохранить вид на море на ПГТ «Сириус» и создать здесь хорошую инфраструктуру, уединенную, так что будет ребятам комфортно жить. Возможно, еще, кстати, будет отдельно стоящий теннисный корт, который также будет относиться к этой территории. Вид действительно потрясающий. Мы бы с удовольствием это все транслировали и продавали. Поэтому, господа, держим пальчики и надеемся на лучшее. Кстати, ребята тоже интересуются Крымом здесь. И говорят, в ближайшем будущем тоже хотят туда поехать, поскупать участки и построить там коттедж. Идея вот, но на самом деле, если вы тоже хотите поинтересоваться Крымом, то лучше это делать максимально быстро, потому что цена там растет именно на землю просто to и очень быстро. Сейчас мы отправляемся с вами в центр Сочи, там у нас будет один объект, надеюсь, что его тоже сейчас получится показать. Вроде бы как все складывается, но возможно не сложится. Ну, посмотрим. У нас как всегда весь день идет не по плану, так что поживем увидим. Мы тут случайно оказались в поляне, тут вот ребята снимают какой-то видос, перекрыли в общем всю улицу в итоге я хотел тут попить кофеечек, а ничего не вышло. На видо отсюда потрясающие горы, вот уже видите в Сейчас придется объезжать весь квартал, чтобы попить кофеечек из-за вот этих вот синематографистов. Благо, здесь много мест, чтобы объехать. Господа, мы добрались. Ребята снимают какое-то кино. И на дпс ДПСной тачке у них регион 321. Так что вот этот чувак какой-то знаменитый актер кто знает, может быть. В общем, сейчас снимает. Внимание. Начали! Привет, Сережа! Извини, что так, но там тебя это, телефон. Все, как обычно, пошло не по плану. Пентхаус мы сегодня с вами не посмотрим. Посмотрим его, скорее всего, завтра. Но апартамент в продажу. Точнее, два апартамента которые можно по сдаче прикупить. Причем хорошие апарты. Мы сейчас с вами посмотрим. Я нахожусь сейчас возле нашего офиса. Как бы вы понимаете, это очень близко к центру города. Все здесь есть. Вся инфраструктура. Рядом Альпийский квартал. Горячо нами любимый пятерочка, магнит, стоматология, аптека, больница, колледж, садик. Все есть. Нам вот в этот дом. Пойдемте. Ну, здесь прям неплохо, господа. 40 квадратных метров. Можно рассмотреть по сдачу. Здесь будет два апартамента, которые продаются одним лотом. Вид здесь открывается... Да где же все время этот разрез в этой тюле, а? Вот, нашел. Вид открывается на зелень. Никаких дорог. То есть, вот, кстати, больница. Если вдруг что-то нужно будет, то, пожалуйста, недалеко идти. А можно рассмотреть конкретно эти апартаменты. Например, один купить для себя. Ну набегами приезжать сюда и жить. Вся семья может приехать, потом, например, бабушка прилетит, мама прилетит, сестра. Двуспальная кровать. И здесь ребята реализовали вот эту историю с перегородкой, со стеклянной. Можно, конечно, здесь заклеить вот эти вот окна в что-то матовое, для того, чтобы не было это все видно. И здесь у вас такая большая, на самом деле, зона самой студии. Кухня правильно утоплена, ремонт хороший, деревянные поверхности... Выглядит, блин, симпатично все. Холодильник уже есть. То есть все абсолютно новое. Это даже еще не работает, не подключено. То есть, пожалуйста, можете кашку здесь для своего маленького ребенка приготовить, разогреть потом и похоронить, собственно, ее вот в этом вот замечательном месте. По-моему, посудомойки здесь нету. Да, нету. Но уже даже есть, вот видите, Принадлежности. Два апартамента, они абсолютно одинаковые. Один вот такой. Мы сейчас зайдем еще во второй. Я вам тоже его покажу. Но у нас еще осталась неосмотрена часть санузла. Стиралочка здесь. Блин, очень крутой ремонт получился. Самое главное, что он, не сказать, что дорогой, но он очень стильный. То есть здесь используются простые материалы, но есть некоторые такие акценты да, дизайнерские в виде вот таких вот штучек. Смотрится очень стильно. Ну, мне нравится, правда. Достаточно высокие потолки. Все как-то продумано. Хорошая вот эта зона, где можно просто телек посмотреть, в приставку поиграть, приготовить что-нибудь, а туда уже уйти спать. Но я бы, честно, вот эту вот часть сделал бы матовыми окнами. То есть заклеил бы ее матовой пленкой, чтобы свет сюда попадал, но было не видно. Очень правильное решение с ванной, безусловно. Хорошего размера санудел. Сюда еще и фен можно положить. Полтенцесушитель есть. Блин, вот на самом вот эта штука вообще в хофе продается. Но как она смотрится? Причем в хоф это не значит, что там весь дешман продается, там есть хорошая продукция. Стильно выглядящая, вот такая. И еще гардеробка есть, господа. Вот такого размера. В общем, весь апартамент. Видите, да, какого он размера. Он такой вытянутый, но согласитесь, очень правильно распланирован. Прям. Вообще вопросов нет. Пойдемте покажу еще один, точно такой же. Вот точно такой же апартамент, только он зеркальный. Гардеробочка при входе. Блин, ну тут реально можно, во-первых, платья длинные похоронить. Зимние вещи, обувь, носочки. Все что угодно. И туда еще и шлем от мотоцикла можно убрать. С левой стороны санузел. кстати, батареи очень теплые здесь. Санузел. Все то же самое. В тех же самых тонах. Такого же размера сама студия. Но батареи прям вообще. Телевизор марки Тошиба. И здесь такого же размера. Отдельно стоящая спальня. Вот так вот вам немножечко интимно покажу. Сюда можно, конечно, повесить телек. Нужен или нет, вы уже там решаете самостоятельно. Вид открывается сюда же. Короче, вид вот такой. А, очень кайфово, что здесь нет какого-то шумного соседства у вас под окнами. То есть машины, во-первых, не ездят, но при этом улица очень центровая. Здесь рядом так много транспорта ходит, что вы даже не представляете. Ну, блин, это, кстати, настоящий, по-моему. Может быть. В общем, на сегодняшний день два апарта, каждый по 40 метров, продается одним лотом за 19 миллионов рублей. Я думаю, что в принципе можно пообщаться и купить один, если есть желание. Но нужно будет конкретно уже задавать вопрос... Хочу купить. Можете ли вы пообщаться? И уже после вашего интереса мы, конечно, можем задать вопрос. Но на самом деле вот эти два лота очень интересны под аренду. Потому что каждый из них можно сдавать в длительную по 40-45 в месяц. 19 миллионов рублей принесут вам 90 тысяч в месяц стабильной прибыли. Пинхаус, который я сегодня хотел вам показать, стоит 40 миллионов рублей, по-моему, чуть больше. И сдается он за 150. 40 миллионов и 150. А здесь 19 миллионов. И 90 в месяц. Но, в принципе, можно это все еще сдавать посуточно, как апартаменты. Проблемы нет. Я думаю, что примерно по 3000 в сутки это все может уйти. Вот, господа, в принципе, на сегодняшний день у нас видос закончен, потому что с пентхаусом не получилось. А я сейчас пойду до офиса. Мне там нужно будет составить небольшой отчетик, дать задание ребятам на завтра, а потом я пойду на английский. Вот, господа, вам всем хорошего настроения. Всех благ, удачи и пока.